Очень так часто бывает, когда мы планируем много, записываем так много дел, и даже цели у нас есть, даже знаем ради чего мы это делаем, но, к сожалению, часто сливаемся и залипаем на каких-то делах. Причем находятся дела такого плана, что вроде как они и не важные, но обязательно их нужно сделать. Да, это может быть внутренний самосаботаж. Да, это может быть какой-то страх делать, но даже те люди, которые прорабатывают эти страхи, они все равно застревают, потому что привычка, ах, привычка не иметь самодисциплину, привычка отвлекаться, привычка не удерживать фокус, она важнее всего. Поэтому, как психофизиолог, скажу вам такие простые вещи, ребят. Смотрите, любую привычку можно выработать. Люди — это социальные животные. Я уже вам это говорила, да вы и сами это знаете. И привычка, как по Павлову, она нами рулит. Поэтому привычкой мы можем управлять и обмануть мозг. Сознательно, бессознательно привычку можно выработать другую. Вот смотрите, какой я вам даю рекомендацию, которая работает у меня которые работают у моих учеников. Так, а вы берете лист бумаги и записываете свои планы на день. Дальше. Вам обязательно в этот план нужно вписать отдых, обязательно включить туда обед, там, транс там все что угодно. Все, что вы, вам нравится делать. Важные дела. Очень-очень э, срочные дела. На них нужно отдельно выделять там, пару часиков в день, чтобы на них э, у вас получалось сделать э, найти время, и чтобы день ваш был, чтобы вы были довольны своим днем. Так вот, друзья, смотрите, что дальше мы делаем. Дальше мы делаем следующее. Когда вы, написали, когда вы написали, сколько вам нужно времени на то, чтобы написать пост, сделать презентацию, эм, какие-то дела, которые вам, вас ведут к вашим целям. Ну, например, у вас сейчас цель там, за месяц заработать столько-то денег. И у вас расписано по, по минутам, по часам, что вам нужно делать. Что вы делаете? Смотрите, пишите, например, написать статью там, за 20 минут написали и выключаете при этом все все соцсети все что вас отвлекает закрываетесь в комнате и сами с собой договариваетесь во-первых во-вторых эти 20 минут вы знаете что вы можете написать статью например и вам эти 20 минут обязательно Закончились 20 минут, и вам нужно все бросить, понимаете? Все бросить и закончить эти 20 минут. Даже если вы не дописали два слова, понимаете? Это привычку так вырабатываете. Или, например, у вас есть там сегодня задача доделать сайт, а у вас отвлекается, тут какие-то приходят дела, вы знаете, что у вас партнеры сейчас будут дергать, вы знаете, что у вас клиенты сейчас начнут вас и у вас это чувство неудачность, неудачности такой вас это раздражает, и так вы переносите свои дела, ведущие вас конкретным целям, оттягиваете дальше, дальше, дальше, таким образом вы делаете снова, вот говорите, мне сегодня нужно сделать сайт, у меня, например, сегодня дадут свет, ну, если вы живете в Украине, мне дадут сегодня электроэнергию, и мне нужно сделать, доделать сайт, я точно знаю, что мне нужно 2 часа. Или, например, сегодня я выделяю на этот сайт там 2 часа, и тоже держите, ну, в лучшем случае можете в туалет сбегать, Все остальное, не отвлекайтесь, водичку еще поставьте. Вот прошло там два часа, вы поставили будильник, вы поставили какую-то заметку, вы смотрите на время. Таким образом вы приучаете себя к тайм-менеджменту, понимаете? И таким образом вы в конце дня напротив каждого, каждого э, пункта поставите, что вы сделали. А вы замечали, что когда вы ставите пункт о вам так нравится, вы так довольны собой, правда? И таким образом я вас прошу поработать над собой хотя бы три недели. Хотя бы три недели. И тогда вы начнете себе нравиться, вы будете все успевать, вы не будете отвлекаться на разговоры по телефону, на то, что пришло сообщение в телеграм-канале и так далее. И это называется выработать самодисциплину. Именно те люди, которые умеют так договориться с собой, выработать такую самодисциплину, они достигают невероятных успехов, потому что в этом описании пунктов у вас должны быть дедлайны обязательно на каждый пункт и обязательно на отдых и на кайф с собой, на отдых и на кайф, понимаете? Таким образом вы приучаете себя через напоминалку, поставьте будильник, поставьте себе какие-то, ну, Приложений полно разных, было бы желание. И вот каждое, каждое, каждое ваше задание на сегодняшний день, каждый ваш пункт обязательно определяйте по времени. Успел, не успел, стоп! Успел, не успел, стоп! Понимаете? Таким образом вы выработаете самодисциплину. Почему работают очень хорошо люди в тренингах? Потому что именно в тренингах, учат в самодисциплине, там вы платите деньги, там вы делаете вот эти привычки, там есть среда, которая вас поддерживает, там есть окружение, которое, которое в вашей теме, и тогда, когда вы в тренингах за них заплатили деньги, у вас, вам жалко денег, которые вы заплатили, вы тогда еще из-за этого, у вас есть морковка сзади, но самое главное вам скажу, высокая мотивация должна быть, Цели ради чего. Вот занимаясь столько уже лет психотерапией, психологией личностного развития, я точно знаю, что бессознательно можно загрузить якорь на уровне идентичности, который будет вас вести всегда. Я это знаю по себе. И даже когда у вас случаются болезни, какие-то вы выпадаете из режима, происходят войны, происходят какие-то другие ситуации, вы на какое-то время, вы же человек, вы же не машина, вы можете отдохнуть, вы можете поболеть, вы можете какие-то там не на, операции сделать, переезжать в другую страну, у вас могут быть какие-то временные откаты. Но внутренний якорь, который построен, запрограммирован бессознательное, он будет вас вести всегда. Именно поэтому, когда я зову вас на консультацию по постановке целей, это как раз именно об этом. Потому что многие не достигают своих целей, потому что у них нет этих целей. Они не знают зачем. Ну а дальше уже, если вы хотите, чтобы эта цель быстрее достигнута, вам нужно нанимать наставника, тренера, коуча, и тогда вы быстрее достигнете цели. Но самомотивированные люди это организованные люди, это те, которые не только говорят хочу, эти люди еще знают, как сказать надо. Именно сейчас идет проверка на вшивость. Вот, во время войны я уже об этом говорила. Еще раз я еще раз буду говорить: когда людей проверяют не на детскую а на инфантильность. Ротики открыли, дайте нам готовые. Ребятушки, кинчики, которые не научились летать. Только открывают ротик, чтобы им дали. А открыли ротик, чтобы им положили туда какой-то букашечку, червячок птицы папы мамы, да? Таких птенчиков они умирают, и они их выкидывают из гнезда. По крайней мере орлы я знаю, выкидывают из гнезда. Вот. Поэтому сегодня птенчики, которые чего-то ожидают, просыпайтесь, ставьте цели. Используйте время, такое крутое время турбулентности, потому что во время турбулентности происходят самые большие старты. Вот для этого нужно найти наставника, сообщество людей, которые идут к одним и тем же целям. Вот с целям. Вот сейчас я набираю 5 человек, чтобы до нового года вывести вас на 3, 3 минимум. кто сначала начинает, а кто уже зарабатывает в интернете на своих знаниях, 5 и более. Вот я вас просто по фокусу поведу, вот фокусом вас, да, вот буду вас вести, чтобы вы не сбились с пути. Конечно же, мы с вами поставим цель, конечно же, мы распишем а, вот этот дедлайн, дневник, дневник успеха, вот эти действия, а, и там же вы будете применять вот этот тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент — это вообще отдельные тренинги, я их даю в своих программах, и люди становятся намного... Взрослее, осознаннее и достигает намного быстрее своих целей, увеличивает свои доходы, встречают своих любимых мужчин, женщин и так далее. Поэтому привычку можно выработать, потому что мы с вами животные, мы с вами по Павлову просто социальные животные. И если у вас есть вы отстаёте, вы не успеваете делать, вы отвлекаетесь на какие-то дела, лишь бы только не сделать, а потом себя караете за это, ругаете, здесь могут быть две причины. Или у вас есть внутренний конфликт, есть какая-то боль, которую нужно найти, а это через постановку целей убирается эта боль и загружается в ваш якорь, именно тот якорь, который будет работать всегда и вести вас, или же просто нужно научиться выработать привычку, которая дает самодисциплину и удерживание фокуса внимания. Итак, подводим итог. Лист бумаги. Расписали дела на день. На каждый день выделяете время, сколько вам нужно сделать. Выделили 20 минут. Сделал, не сделал, закончил. Секундомер поставил поблагодарили за каждое сделанное дело. И даже если вы ни чуть-чуть не доделали, значит, вы все равно закончите, тогда вы будете в следующий раз успевать. Понимаете? Итак, список дел, согласно цели, если она есть. Выписываете, сколько вам нужно времени на то или иное, на ту или иной пункт. Обязательно делаете помет, сколько по дедлайну. Сделал, не сделал, закончил срочные, важные дела, на них тоже выделяйте отдельное время, а те дела, которые ведут вас к цели, поставьте их вот так вот во главу угла, и просто вот пусть вас освещает путь солнцем, светом, благодарите себя, что вы живы, что Бог вам помогает, и удерживайте фокус внимания, вырабатывая привычный. Более детально приходите на консультацию, помогу. Всех вам благ. И до встречи на моих мероприятиях. Пока-пока. Ссылочка на консультацию в шапке профиля.